Дуина управляет полевым транзистором, вот этот, через оптрон транзисторный оптрон. программа Тут можно менять второй стоит еще инвертор можно делать вот он и стоит тут ну все